Всем привет! С вами снова Дмитрий Каштанов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. В этом ролике хочу поговорить о поставке монопалетой на Валбрис и какие существуют условия для отгрузки. В своих видео я уже разбирал отправку монокоробами и микс-коробами, а теперь пришло время разобрать отправку монопалетой. А монопалетой удобно отправлять крупногабаритные товары и товары в большом количестве, большой партии. Причем отправка монополета оказалась намного проще, чем коробами. Для отправки монополета существуют свои правила. А монополеты принимаются только на складах. А максимальный вес монополета не должен превышать 500 кг. А высота монополеты ну, с грузом самим не должна быть не менее чем полметра от самого низа палеты, То есть с учетом балета берется. И такие товары, как ам, моторные масла или а, что-то под давлением, Отправляются только палеты и только на склад коленина. При отправке монопалеты в каждой коробке, установленной на этой палете, должно быть одинаковое количество товара. Если вы хотите отправить несколько артикулов на одной палете, то это тоже допускается. Но максимальное количество артикула только три, не более трех, запомните. И причем нельзя размещать на одной палете род товара разный. То есть если у вас крупногабаритный товар, и не круп, крупногабаритный товар, то на одной палете, вот как раз таки в этом случае не более трех артикулов, запрещено размещать. Либо у вас все три разных артикула крупногабаритного товара, либо три разных артикула не крупногабаритного товара. Поэтому это очень важно. Также а, с широкой стороны палеты, там где 120 см, а, вы должны будете приклеить упаковочный лист. По поводу упаковочного листа. Я его создаю в обычном лордовском документе. Скорее всего, в описании под этим видео прикреплю шаблон лордовский, чтобы могли скачать вот именно этот причем. Пишу упаковочный лист, номер палеты. Но я здесь указываю не просто номер, а указываю один из скольки. Вот, потому что, чтобы не потерялись, так сказать. Один из трех, например, три палеты. Количество палет в поставке всего три. К примеру, если отправляю количество коробов на одной палете. Я указываю, ну сколько коробок у вас поедет, всего. То есть даже если у вас поедут разных артикулов в коробке, вы просто их все считаете, общую сумму пишите вот сюда. Не нужно тут писать артикул такой-то. Это вы все делаете в привязке. Указывайте номер поставки. Там, где поставка формируется. Склад назначения указывайте. Прям вот конкретно из а, карты складов адрес берете вот сюда вот адрес вставляете а, тип коробов моно наименование юрлица пишите кто вы иванов иван иванович дата поставки вот дата поставки а, если вы отправляете сами то вы уже знаете когда вы поставите если вы отправляете с помощью транспортной компании вот как вот я столкнулся то транспортной компании хотя вот допустим у деловых линий у них это тоже все есть в принципе свои уже шаблоны но лучше всего отправлять уже не как я сделал pdf- файл который они не могут отредактировать а вот тоже лордовский документ отправить желательно не самая последняя версия а какой-нибудь там я не знаю ну самый популярный Часто кто пользуется Чтобы они могли просто зайти также отредактировать Хотя я думаю это им не нужно будет Но обязательно а, нужно будет В теме письма а, Когда отправляете деловым линиям скидывайте вот, это, это, вот эту информацию Упаковочный лист а, Штрих-код палеты а, Штрих-код поставки а, Вы должны указать обязательно Жирными там я не знаю Буквами красными Что требуется маркировка Потому что я сам с этим столкнулся Вот они просят отправить им вот эти документы но на самом деле они эти документы не смотрят почему потому что ну, уже привыкли так что все готово а в моем случае я из своего города отправлял не своими силами и там полетировал и упаковывал а силами транспортной компании делал забор груза то есть я отправил все ну грубо говоря приехал машины я коробки разгрузил ну, грубо говоря россыпью все коробки по отдельности вот Позвонил менеджеру, сделал заявку конкретно, что я хочу То есть как, как комментарий указал к этой вот накладной ну там у них в своей базе, что требуется мне полетирование, Потому что у них какой-то палетный борт в оформлении заявки Это совсем не то Нам нужно просто им сказать, что нам требуется поддон для маркетплейса Это очень важно, потому что там половина менеджеров разбирается в этом Половина не разбираются. Поэтому нужно по телефону все объяснять. Но палетный борт, услуга, когда оформляем заказ, это совсем не то. Если вы оформите, то с вашего города они палетный борт оформят. Ваш груз отвезут в терминал, допустим, Москвы. Вот. И когда уже менеджер будет с вами связываться, он вам скажет, а вы зачем оформили палетный борт? В Marketplace, в Малберес, отправлять палетным бортом не нужно. А вы скажете, что мы думали, что это оказывается монопалета. И у вас, с вас спишут деньги, а там придется заново оформлять, переполитировать на поддоны. Поэтому палетный борт у деловых линий и поддон – это разные вещи. То есть палетный борт, там получается ну, тоже же сам поддон, и сверху еще одеваются такие вот, как типа надставки, ВОП-ка такое есть и вот у деловых линий. Но это не то, запомните это. Обязательно указывайте, что требуется маркировка. Когда будете звонить менеджеру и говорить, что вы отправляли силами, точнее, забор груза был от вашего склада силами деловых линий, и поэтому полетирование было без вас, и чтобы они в заявке указали, что при, при преследовании на конечный склад, точнее терминал в Москве, когда уже будет готовиться, готовиться к отправке ваша поставка, должны проверить упаковочный лист, промаркировать, подготовить, и все документы будут находиться на таком-таком-то там маркетделин.ру, что это называется у них эта электронная почта, она автоматическая, вот, вы им туда отправляете, они проверяют, но в моем случае они туда залезли в самый последний момент, то есть получается, грубо говоря, поставку подготовили, со мной согласовали, завтра отправка, я так понял, что приезжает водитель, какое-то ответственное лицо, принимает, наверное, груз к погрузке на машину, а там нету документов на нем вообще никакого. Они мне звонят, я говорю, я вам все отправил, они говорят, ну, блин, нужно было указать маркировку, оказывается, хотя это нигде не прописано, поэтому я вам заранее говорю, указывайте маркировка, требуется маркировка, если вы отправляете, вот как раз-таки э, силами транспортной компании, я имею в виду именно забор груза, то есть, если бы по-другому было, бы как, я бы, допустим, нанял бы газель свою, э, приехал бы в своем городе, в Саратове, в терминал с коробками э, к ним на склад, сам там присутствие Приклеил эти упаковочные листы Они заполитировали, я их приклеил И они так поехали вот Но в моем случае я вам уже объяснял Что я заказ грузы делаю Из адреса своего вот Но так тоже можно вот Просто нужно будет указать маркировка Так, дальше здесь Дату поставки Можете сами написать, но я например угадал С датой я все время беру запас Допустим, если я знаю, что со мной будет сегодня ну, допустим, там 16 или 17 со мной будет согласовывать, звонить, то я беру, став, ставлю дату поставки на 18, к примеру. Вот, ту дату, дату поставки. Можете ничего не указывать, если отправляете транспортной компании, они там сами допишут. Вот, и для остальных делать то же самое. А, так, дальше перейдем к, к привязке. Так, здесь загружаем, ну, допустим, давайте, а, вот сейчас я вам покажу. По поводу разделения сейчас расскажу. Вот палета. Вот узкая ширина, ширина палеты. И вот широкая. К примеру, это коробки 60 на 40 на 40. В одной палете, к примеру, я отправляю 16 коробок. И вот разделил, показал, что как это будет выглядеть разделение. Вот между, между коробками, вот здесь, должно быть картонка. Обязательно, если это разные артикулы. И я еще рекомендую, ну не знаю, либо маркером, либо, может быть, какую-то там тоже типа наклейку приклеивать, показать, что это вот эта вот вертикальная вот раскладка товара, это один и тот же артикул, а это другой артикул. Вот. Но хотя это нигде не требуется, просто, так сказать, от себя. В расположении вертикальное обязательно, картонка, ну и минимальная высота, я думаю, что никто не повезет с такой минимальной высотой. Дальше, по остальным палетам. Вот упаковочный лист. Мы его создали. И на одну из широкой стороны палеты мы должны приклеить. Просто получилось такой большой, чтобы наглядно было видно. Здесь у нас штрих-код поставки. Здесь у нас штрих-код палеты. Вот главная ошибка. Многие вопросы задают где брать штрих-код Палета, если я на каждый короб приклеил штрих-код короба. Вот в этом, как говорится, самая главная проблема. Если вы отправляете не монополеты, то у вас на каждый короб приклеится штрих-код короба. Вы генерируете его сами. Если вы отправляете палеты, ну то на каждый короб клеить, клеить штрих-код короба не нужно, а этот штрих-код будет являться штрих-кодом палеты всей. И вы просто получаете. Вот представим, что эти коробки стоят на палете. Они обмотаны стрейч-пленкой, и вот здесь вот приклеены просто как бы на общую палету. А в привязках, в привязках вот с самого начала вы делаете заказ. Допустим, у меня 3 палеты. В каждой палете там 16 коробок. Так, 10 умножить на 16, 160 на 3 480. К примеру, я хочу отправить 480 товаров на трех палетах. 10 товаров в каждой коробке 16 коробок на полете Все, я указываю паркод Количество, здесь кто не знает Показываю, если вот такие абракадабра Получаются Жмем формат ячеек Так, числовой Два знака, два знака После запятой выбираем. Так, и сохраняем И еще важно Название вот это вот никогда не меняйте Какое оно есть Потому что некоторые под себя название какое-то там сохраняют. Чтобы не забыть, не потерять. Это не нужно. Просто вот сохранили. Смотрите, какой файл. Все закрываете. Переходите. Создать поставку. Так. Выбираете склад. Там мы указали Калитина, допустим. Обзор. Загружаем. Файлик наш. Грузим. Здесь... Здесь у нас сейчас подгружается. Так, и вот что доступно для нас. Ну, конечно, мы выбираем монополета. Вот эту сумму внимание обращайте. Многие спрашивают, это сам Валберис не знает, что это такое. Так, мы выбираем монополета, создаем заказ, заказ создается. Так, план поставок переходим. Вот наш коледина. Ну, давайте посмотрим, когда у нас там на коледина. Свободные монополиты. Да в любой абсолютно день. Давайте возьмем на 18-е поставим. Так, берем нашу Каледина. Ставим на 18 -е. Запланировать. По созданию поставки, по поставке в план самой вот этой вот заказа абсолютно то же самое. Я сейчас покажу, в чем разница. Разница, чтобы вы не путались в генерации штрих кодов монопалеты смотрите многие как делают многие берут и начинают читать так у меня 16, 16 коробок на одном палете нажимаем на 3 48 нажимают генерации 4 кодов и тут пишут 48 это неправильно нужно нажать 3 дальше 3 штрих-код короба по сути, но это штрих-код палеты. Если мы отправляем палетой, то мы генерируем один штрих-код на одну палету. Все, мы их сгенерировали, выделяем. Сейчас я покажу, как я заодно... Так, нет. Давайте сейчас вот так покажу. Заодно, как я делаю привязку. Так, привязка. И... Сейчас загрузится. Так, шаблон привязки. Баркод. Так, вот наш штрихкод код палеты. Это не штрих-код короба, а штрих-код палеты. Очень внимательно. Так, мы его копируем. Так, и вот у нас шаблон привязки, я сразу делаю вот так, делаю вот так, и здесь опять сразу же меняю формат ячеек на числовой, и два знака после запятой. Так, дальше, Так, здесь берем наш штрих-код товара, делаем привязку. Вставляем на одной палете у нас получается 16 коробок по 10 товаров. 160 товаров. А здесь мы вставляем наш первый штрих-код палеты. Так. Штрих-код палеты сюда. Так, здесь количество монокоробов, монопалет. Я ничего не пишу. Можно один поставить. Вот здесь делаем то же самое, если у вас один тот, тот же товар. Вот. Если у вас, например, три или два, как вот в этом, в этом случае, два разных артикула, отдельно в упаковочном листе указывать это не нужно. Вот. Вы просто в привязке, допустим, вот этот артикул указываете, пишете, например, там, тут, то, ну, тут допустим, было 80, ну вот, сейчас, к примеру, покажу. Вот. Здесь другой вот артикул у вас, там, допустим, там, последние цифры, вот такие. И здесь вы тоже указываете привязку к тому же. Ну, здесь тоже можно один поставить. Да вообще эти однёрки не ставлю. Один и тот же. И вы указываете, что у вас один артикул 80 товара. И второй артикул 80 товара. Разный, другой артикул. Находится на одном а, монополете И у вас а, в вашем случае разделен картон. И вот так вот вертикально разложен с узкой стороны. То есть не с этой стороны вот так вот, а с узкой стороны это очень важно, по правилам Wilders так, дальше дальше, дальше, дальше, у нас идет здесь 160 здесь мы указываем то же самое но только у нас получаются другие штрих-коды палета так вот так у нас будет вот такая у нас будет привязка. Чтобы нам отправить 16 коробок по 10 товаров в каждой коробке, 3 палеты, у нас получится вот одинаковый артикул на одной палете, на второй, на третьей. Вот. Дальше мы это все дело сохраняем. Дальше заходим в привязку. Ну, давай, ладно, сейчас сохраню. Покажу. Сохраняем. Запоминаем, как называется. Переходим с файлом так открываем смотрим э, сохраняем все, у нас зафиксировалось и дальше мы просто вот э, склады открываем казань и читаем если вот эта надпись есть нужен пропуск то мы после того когда сделали привязку переходим во все поставки Сейчас у нас крайне должно уже появиться с привязкой. На Каледина. Вот она у нас. Вот. Мы, когда сохранили наш шаблон с привязкой, обязательно я всем рекомендую нажимать на просмотр штрих-кодов. Чтобы у нас ничего не слетело. Здесь у нас все отлично. Ничего не слетело. Вот. И... Э, так. Еще раз. Каледина. Вот. И дальше. Э, вот здесь вот ждем... Надпись «Заказать пропуск». Эта надпись появится, если вот здесь открыть карта складов, открыть склады. И вот смотрим. Калидина, видите, нужен пропуск. Эм, и Казань, нужен пропуск. Краснодар, нету. Вот Краснодар пропуск не нужен. И да, кстати говоря, вот по поводу адреса. Э, тот, что указывается в упаковочном листе. Вот адрес, склад, назначения Вот я его беру отсюда нажимаем Каледина вот так вот раз копировать и вставить а, по поводу номера поставки а, номер поставки я беру отсюда поставка, заходим вот номер поставки вот раз заходим сюда и вставляем так, дальше вот в таком вот формате Uh, у нас происходит маркировка, привязка uh, многие мне пишут в личку uh, с вопросом что вот я отправил uh, товар деловыми линиями они там не могут uh, они спрашивают могут ли они перемаркировать вообще деловые линии вроде бы uh, маркируют по требованию заказчика uh, вот, но вы тоже будьте внимательны, не ошибайтесь вот в таких моментах и главная ошибка они спрашивают мне, что получается нужно 16 штрих-кодов э, сгенерировать для коробок, которые на палете, и плюс один для полета. Это неправильно. Это будет ошибка, вашу поставку развернут. Поэтому будьте с этим внимательны. Если это видео было полезным и интересным для mm -hmm. вас, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик. А с вами был Дмитрий Каштанов. Всем пока!